Представьте себе шесть месяцев в этой консервной банке с камнями. Для независимого шахтера это рай. Эгита-7 одна из богатейших находок в истории УБЭ, которую когда-либо удавалось открыть. И где она сейчас? Какая красота! Самая большая разрушительница планет в своем классе. Ты знал? Почему здесь так темно? Мы же должны видеть ее ходовые огни. Я выведу нас в зону видимости. Кто-то должен нас ждать. Просто будьте осторожны при сближении. Я не собираюсь рисковать гордостью и честью УБМ. Я проверил данные УБМ, из Дэниелс. Если вы хотите работать в высшей лиге, нужно быть гибче. Сэр, мы в зоне видимости. ОКГ Эшимура. Это команда аварийного обслуживания ОКГ Келли, ответившая на ваш сигнал бедствия. Идем на стыковку. Ишимура, как слышно? Окаги Келлиан идет на стыковку. Ну же, кто-нибудь ответьте уже на сигнал. А, похоже, их коммуникационная система неисправна. Возможно, сломался кодировщик. Дэниелс и я справимся с этим максимум за 48 часов. Чен, Джонсон, начинайте стыковку. Хорошо, мы идем в самое пекло. Нас разнесет. Щит. Чен, в этот аварийный стабилизатор. Там горит синий огонек. Это может нас замедлить. Есть. Слезы